Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова и сегодня у меня очень приятный день вернее он был вчера но он был вечером а сегодня я решила записать видео я хочу показать как я и мои партнеры зарабатываем совершенно в пассивном режиме на платформе кеймат клуб в двух словах скажу что это бизнес агрегатор который позволяет зарабатывать и в пассивном и в активном режиме всем желающим но конечно большинство из нас хотят зарабатывать в совершенно пассивном режиме потому что кто-то не не умеет приглашать, кто-то не хочет, ну а деньги зарабатывать, конечно, хотят все. 10 июня я зарегистрировалась на платформе «Кеймат-клуб», и сегодня я имею уже очень хорошие результаты. За все время заработано партнерской, по партнерской программе 637 долларов. КМ это наша внутренняя валюта, 1 КМ приравнен к 1 доллару. На партнерское вознаграждение поступало вчера, вот сегодня уже 40 долларов прилетело. Но сегодня я хочу поговорить именно о полном пассивном режиме. У нас есть такой инструмент, который называется стейкинг. И сейчас расскажу, как он работает. В данный момент на стейкинге у меня лежит 941 доллар или 941 КМС. И именно на эту сумму я получаю дивиденды. Я уже участвовала в двух учетных периодах и каждые 25 дней компания делится прибылью со своими инвесторами. Причем до 50% от дохода платформы распределяется между инвесторами данной платформы. Давайте перейдем в инвестиции и увидим здесь цифры. Вчера 10 июля я получила комиссионные или получила свои дивиденды 17% на сумму своего стейкинга. Это очень приятная цифра. И я вижу, что компания динамично развивается. В прошлом месяце мы получили... 16 процентов позапрошлом 15 процентов и в этом месяце 17 платформа динамично развивается и те направления которые компания поставила в своих планов и рассказывает своим партнерам и работает над созданием различных направлений вот здесь можно посмотреть приходите на мои обзоры кемат клуб и я расскажу на чем зарабатывает наша платформа то есть почти 160 долларов за учетный период 25 дни это составило 17 процентов здорово мне это очень нравится Зайти можно сюда от 10 долларов, стейкинг начинается от 10 долларов, до, внести можно до 10 тысяч долларов и работать, работать будет до тех пор, пока сумма вашего депозита не увеличится в 5 раз. Деньги выводятся достаточно быстро, регламент 72 часа, но по факту на, на вывод денег уходит гораздо меньше. Вчера я вывела часть заработанного, и сегодня у меня уже на кошельке эти деньги есть. И вчера компания озвучила нам еще одну очень приятную новость. Уже со следующей недели начисления наши дивиденды мы будем получать каждую неделю. То есть каждую пятницу мы будем зарабатывать свои дивиденды. И это, конечно, очень здорово. И такое предложение привлечет еще большее количество инвесторов на данную платформу. А это дает нам всю возможность развивать все те трендовые направления, которые компания запланирована. Дивиденды за все время были получены вот столько. Ну а вот здесь, конечно, все, что было заработано по партнерской программе. Здесь можно почитать, как все устроено. Это все очень просто. Положил деньги и зарабатываешь свои комиссионные. Давайте перейдем в финансы. Вот вчера я выводила часть заработанного. Вот такая сумма в тронах должна прийти. Видим, что здесь горит зелененьким, денежки пришли. Перехожу в свой трон кошелек, да, вот вижу деньги. Но здесь чуть больше, потому что у меня уже ну, здесь была частичная сумма. Бонусы – это то, что мне приходит по реферальной программе. Стейкин – это то, что я вносила на свой депозит и вот дивиденды вот видите первые дивиденды мне были 29 и 6 долларов и вчера мне было почти 160 долларов отлично все это мне очень нравится конечно же я вижу огромную перспективу в развитии и очень скоро у нас запускается на платформе еще одно направление это insane turbo 4 это матричный сетевой матричный проект который тоже будет давать для своим партнерам очень хорошие иксы зарабатывать можно как в пассивном так и в активном режиме те кто умеет приглашать и занимают активную позицию зарабатывают больше и быстрее ну а те кто не умеет либо не хочет зарабатывают в любом случае но конечно это будет чуть медленнее и чуть меньше иксов но но вы заработаете в любом случае. Приглашаю всех в мою команду. Вместе с вами мы разработаем ваш собственный план, даже если у вас совсем нет денег, но есть огромное желание зарабатывать, и вы не знаете, с чего начать. Mac – это то место, где... Каждый сможет зарабатывать. Это новый стартап, который запустился совсем недавно, поэтому здесь есть все шансы всем желающим заработать. Главное – правильно выработать свою стратегию. Обращайтесь ко мне лично, помогу разработать ваш собственный план и благодаря этому плану вы сможете уже достаточно быстрые сроки выйти на свои собственные доходы через интернет. Все мои ссылки находятся внизу под видео, добавляйтесь в мои чаты, добавляйтесь в мою команду, будем вместе зарабатывать и конечно же я желаю всем нам очень хорошего профита. На сегодня это все, я с вами прощаюсь. И до следующего видео. Всем пока!